Добрый день, дорогие любители игр! Вы на канале Мир Милкон, и меня зовут Никита, и мы сегодня с вами сыграем в Крэш Бандикут. Трилогию Крэш Бандикут. Давно она вышла, очень давно. Я ее проходил когда-то. Да. Я ее когда-то проходил, но... Что такое? Что-то я сделал? Ладно. Короче, давно, очень давно ее проходил. Сколько? 2-3 года назад. Захотелось чуть-чуть понастальгировать, с вами поделиться. Но когда первый раз я в нее играл, было прям что-то... Вот мультики, давай мультики посмотрим. Ага. Это главный зло... головнюк. Д -д -д Доктор Кортекс. Uh, у меня еще старший брат надо мной, слышь, прикалывался. У него uh, у доктора Кортекса на башке N. Э? И он говорит, это ты, Никитос. Говорит, это ты, говорит, у него ж на башке N. Знаешь, как обидно vortex. было, пипец. Ой, no yeah. oh, блин. <laughs> что-то плохое с нами пытается сделать? Ванигут 1.0 было написано, видел? Uh -oh. Ну все, мы на тапок дали <laughs> Не, ну это да, она пришла нас спасти. А тут это проблема, проблема? Проблема. Мы-то себя сами спасли. Ну вот куда она лезла? Ну вот зачем? Ну вот я же сам справился, я же мужик, я ж мужик. Вообще я, я лиса, <смех> ну я же мужик. Все, собственно, погнали. Так, что я говорил? Перв... Когда я проходил первый раз, у меня прям, у меня прям горело, прям, блин, тяжело было, прям. Ну не везде, но, блин, тут есть уровни. Уровень с мостом тут будет, это просто, я не знаю, это я не знаю, кем надо быть, чтобы с первого раза его пройти. Да все это я все знаю. До свидания. Это двойного прыжка нет, то это плохо. Третья часть, по-моему, есть прыжок с подкатом. Тут подката даже нет. Окей, окей, окей. Вот. А мы с тобой, значит, пройдем эту игру просто, я не знаю, за две секунды, за 5. Мы просто спидран будет сейчас по бандикутии. Я, я просто мастер бандикутии. Кстати, если яблочки вот так, смотри, я покажу. Вот так. Вот так. Во, видал? Все, и жизньку также можно выкинуть. Да? В секретных ящиках, по-моему, может быть как а, здоровье, так и... И что? И все, по-моему. Здоровье и этот. О, ну все, это спидру. Это все, это нам пофиг на все. Ну, первый уровень, он такой, как бы. Больше. Тихо, куда? Ты пропустил. Так, ну что, направо пойдешь, коня потеряешь. Идем сюда, поэтому. Так. Ну мы с тобой, смотри, мы дошли до конца, но там была еще одна дорога. Пойдем да соберем ящики. Я показываю спидрун на все ящики и так далее. Но суть в том, что когда ты в первого раза играешь, тут все ящики не соберешь. Тут нужно, Блять, не заметил. Тихо. А вот теперь смотри, просто профессионалист я показываю, наработанный многими годами. Блять. Слышишь? И что делать? А как мне этот ящик теперь забрать? Подожди! <laughs> я пропустил один ящик! Нет! Блин, ну это косяк. А если я прыгну как-нибудь и сломаю его в полете, Ну там жизньку потеряю. Ну ящик-то я заберу. Блин, да блин, обидно. Ты что, один ящик собрать? Я соберу его. Сейчас, подожди, подожди, подожди. Блин, ну почти! Ну почти! Ну ты видел, ну почти! Ладно. Почти получилось было четенько ладно сейчас сейчас сейчас вот, вот просто сейчас я тебе покажу вот просто сейчас будет, будет просто все на высшем классе я тебя вижу собираем 100 яблочек 100 яблочек дают жизнь причем э, можно там на каком-то уровне по моему на себе прям целую кучу жизни нафигачить там прям, прям дофига А просто допускаешь да что такое я и чего я допрыгну до тебя вот такое ну вс, да делов-то, ну пт, ну, блин, просто не спешить надо было. Все, что тут осталось вот Пару ящиков, да? Сейчас. Все, да, по-моему? Тут же нет ящиков, может. Здесь есть черепах. Ящиков тут не было. Да? Да, все хорош. все собрал. Все собрал. И почти жизни потерял. Все, забираем. Собираем, мы должны белый алмазик получить. Отлично. Вообще красиво, просто, смотри, идеально, начали. Ноль проблем. Опачки. А за что ключ дают? потому помнишь, за что ключ дают? Я вообще не помню. Блин, это. Краш, ты скажи, за что ключ дают? Я чуть не помню. Еще. Опачки, погнали дальше. Ч ⁇ хотел сказать? И, и давно уже видео вообще давно не выходило. Прям, блин, я не знаю, миллион лет уже видео не было. Неделю с копейками. Эээ, почему? Ну, почему? Почему? Потому что, ну, работал, я работал, трудился на благо общества. Барсук. Барсук идет домой. Эээ, трудился, значит, и, блин, ну, ну блин. Царян, царян, я больше не буду пропадать. Стара постараюсь, по крайней мере. до да, свидания. Постараюсь больше не пропадать. Так, тихо, спидрун, спидрун. Опа, а, бонусный уровень, бонусный уровень я люблю. Так, до свидания. Постараюсь больше не пропадать. Очень постараюсь. Но дело в том, что в июле у меня работы будет еще больше. Прям, Прям вообще капец будет работать. Прям шусть. Прям И что, ну я заранее предупреждаю видео могут быть выходить не так часто но я постараюсь сохранить темп ух ты беги давай беги красиво постараюсь сохранить темп по видео видео в день так ну тут по-моему это ага да да да это специально сделано это я помню Постараюсь по одно видео в день выпускать. Все, идем на бонусный уровень. Очень сильно постараюсь. Просто эта фигня сработает, продли продлится аж на до начала августа. Буду прям занят, буду трудиться, деньги зарабатывать, бабосики. На, на, на, на, на те же самые релизы, блин, в октябре у нас, знаешь, что всего выходит? Офигеть. А, ну да. Офигеть, сколько всего в октябре выходит там, блин. В октябре, в сентябре что-то выходит, в декабре, ну, вообще. Где столько денег взять, скажи, пожалуйста. Я не знаю. Так, так. Ой, блин, чуть не упал. Кстати, все? Не, ну тут нереально. Три, три ящика, они где-то там наверху загашены, блин. И как я и тебе их достану? Кстати, э, по ощущениям, когда я играл, первая часть... Ай, ай, ай, блин, да больно. Сорян. Ну ты пропустил три бокс... боксиса, боксиса. Пропустили три боксиса, не страшно, не страшно. Так сколько? Ну недолго мы играем, блин, я не знаю. А, тут, по-моему, всего два острова или три. По-моему, два острова. Я думаю, мы что за серию, да? За полчасика это будет нафиг жах какой остров. Как невероятно. А дойти до уровня с мостом? А, кстати, подожди, этот уровень по-моему долгий вот этот. Опа, опа. Я, кстати, не очень люблю эту за да, такой как бы... Да, что, сохранилась маска с прошлого утра? Найс. Nice. Да мы просто, просто бежим. Ага. просто бежим и уничтожаемся. На своем пути просто сношусь. Подожди, вот это уже косяк. <соценно> а, ну ладно, нормально. Я думаю, не допрыгну. О, блин. Я тебе знаешь, что предлагаю? А, Смотри. Я пройду игру. Если вдруг, ты захочешь. Тут есть э, режим с спидрунов. Ага, погоди. Да ну, блин, я же. Я же достал, блин. Я же, я же специально на нее хотел упасть. На нее же можно упасть, по-моему, на черепах можно падать. Сучка. Ладно. Ага. Хорошо. А, ты ч, пацан? Вот все, до свидания Так, ну ладно, на сколько же 13, 14, блин, вообще Найс nice. Подожди, яблочки тебя забрать, на да? Если ты захочешь посмотреть Режим спидруна, тут э, Получится каждый уровень можно проспидрунить Ах ты, И Вот если О, тихо Если ты хочешь на это посмотреть, ты пиши ты Не стесняйся, ты что-нибудь пиши если нечаянно наткнулся, пиши. Если не нечаянно, тоже пиши. Что стесняешься, что ли, да? Ну, ты тебя первое. Все свои люди, ты что? Опа. Опа. Опа. Так, спокойно. Вот тут прям мастер-класс, да? Вот. вот, вот, вот, хорошо, да? А, блин, я ещё ящика не понял. Смотри, сколько жизней-то уже, блин. Просто, блин, миллион жизней набрали. Сейчас яблочки сколько мы... Вот, вот, еще 18 жизней, бля. А, приколись, 18 жизней, а, все, а, да это уровень вообще нет, ни о чем, нет, а как на ту сторону попасть, а, наверное, этот, кристаллик туда тебе переносит, надо искать кристаллики, чтобы на некоторых уровнях пройти дальше, ну, точнее, как дальше, в секретные зоны, типа, попасть, так, идем дальше, Двигаемся дальше. Ой, водички пить. Я хочу пить, пить, пить. Я попью. Ты не против? То, что не против, пожалуйста, но я попью. Ой-ой-ой. Это хороший уровень. Это интересный уровень. Сейчас мы тут с тобой пару раз это. Пару жизнек-то мы потеряем с тобой здесь. Я говорю, что по ощущениям. По ощущениям, первая часть, она сложнее, чем вторая и третья. Прям, блин, правда. Я потому что, ну, по ощущениям, когда играл, мне было тяжелее играть в первую. Из Педруна... Блин, да, смотри, что творю я, что делаю. О, какой пацан. Вот что этот Жиги творит, он а Ящик. Он разделил ящик, это бы защиталось. Так, кто вообще эти камни скидывает? Что это там такое, это умный? Ой-ой-ой, удобная платформа какая. Тут просто видишь еще в следующих частях, там есть, не в третьей или во второй тоже есть. Подкат и прыжок. Тебя это немножко. Ай-яй-яй. яй яй яй яй яй яй яй На пятки наступает, все, конец, смерть. Нет, не смерть. Ой, хорошо. Ой-ой-ой. Ой, плохо. Ой, плохо, ой, плохо. Ой, молодец, какой я, смотри. Чтобы да сейчас всю игру заодно видео пройдем. Ты че прикалываешься? Я там а, для записи еще несколько игр нашел, несколько игрушечек интересненьких, они не новые, потому что из нового что-то, ну, мне особо ничего такого не заинтересовало, уже ближе к концу июля, а, там есть парочку интересных игрушек, которые я бы записал. А так, ну, прям ничего такого интересного именно для меня я не нашел. Ну, для тебя если есть что-то интересное, предлагаю, я посмотрю. Как бы игра должна быть интересная, чтобы в нее играть. Если неинтересно не играть, то смысл, блин. Если играть в то, что тебе неинтересно, то, блин, я не вижу в этом никакого смысла, потому что игра это игры, точнее, это хобби. Хобби должно приносить удовольствие, а не... А не можно уштать? Ой, можно, прихорошо. Не забыл уже. Или я даже не знаю <смех> Так а, Спокойно Ой, это хорош это меня... Собираю, валим отсюда <смех> О, как все у нас все Гладко идет, я помню, когда начинал Только играть в эту игру, у меня прям все горело блин Я, я и этот уровень Помню, прям что-то тяжело у меня шел Может я просто был криворукий тогда Два года назад, а сейчас стал менее криворукий Потому что совсем криворукий У меня будет Раплится, забыл Потому что совсем криворуким я быть не перестал Ага Опять вон все крепко, видишь? Да ну хорош Потому что совсем криворуким я быть не перестал А это значит Идем на бонусный уровень А это значит, либо скиллуха подросла Да блин, да нет Я же не мог быть настолько прям Блин, хорош Надо вот так делать. Ага какой я молочек был бы, если бы сейчас не упал. Туда Надо вот с... э, запрыгнуть на вот этот ящик с вопросом, блин, пальцем в экран тыкаю. Тебе же видно, да, как я пальцем в экран тыкаю? Надо камеру приобретать, камеру, да, чтобы вы меня могли лицезреть. Но пока, пока с этим туга, Пока с этим тихонечко. Ой, хорошо. Ой-ой-ой, ой, что творю? Ой-ой-ой, ой-ой-ой, молодец какой. Я опять жизни, смотрю просто с куча. Еще две жизни, и там сколько яблок у нас накопилось. Я не знаю, я уже жизни накопил прям дофига. Ну вот тут максимум 99 жизней. Я набирал, когда эти ящики собирал. Э -э -эту... Эту, иг... эту игру я прошел на платинку. Вторую тоже. И третью, прикинь, тоже. Единственное, что я не получил, тут один трофейчик. Тут есть дополнительный уровень. Это хорош, закрывай свой культяк. Ну, блин, опять-таки, секретные ящики. Ну, смотри, мы с тобой достаточно много, да, прошли? Уже за какой короткий промежуток времени, прям сколько? 15 минут прошло. А мы с тобой, блин... Я не знаю, это мы что с тобой, так игру пройдем за пару серий? О, первый босс, кстати. Первый босс. Папу-папу. Папу-папу. Кстати... У всех крэш можно сказать, это один из любимых платформеров в детстве на Соньку первую. Давай, просыпайся. Я не помню, что ты делаешь. Ага. И че? А. А, ну. Ой, бля. Я забыл. Да я помню, что ты несложно. Нафига ты, блин, остановился резко, да, так, дядя? А, ну все. А, так его бить можно, нет? А, нет. Почему? Почему тебя бить нельзя, я не понял. Давай прекращай. Штаны потяни. Да почему у тебя бить нельзя? Ты больше что-то сделать надо? Потому что мы на а, -а, а, да ты... Я уже забыл, прикинь. Боста то вообще несложно. Блин. Да ну хорош. Штаны потяни, мужчина. Да и, ты, что, ты будешь еще сильнее мотать? Ну хорош, да все Оп Ну да тут что, ну дядя Ну все, да-да-да Домой Кстати, ты заметил, да? тут Один прогиб, и ты погиб, получается на бойсе. Все ну, Все, ты умираешь что А, ну вот, у всех Crash Bandicoot ассоциируется Там с первой платформой А, кстати, ускоряется, да? Ну что, ты не ускоряешься больше Опа, подожди, на пузе уже можно прыгать Да, да А, так и надо было а, Я сломал игру Ассоциируется с первым там платформером то. Но я с этой серией познакомился Ну я не хочу за Кока играть Будем играть за Крэша Идем дальше а, Но я с этой игрой познакомился не по бандикутской трилогии Трилогия же, да? Да, трилогия. не по бандикутской трилогии, а по, получается, игра была Crash, Crash Bash. Блин, насколько же это была классная игра в то время. Про... Подожди, я там наверху не было ящика случайно? По-моему, нет. Насколько же это была офигенная игра, это было просто, это был огонь. Это я не знаю, ничего лучше не придумали. Я бы и сейчас с удовольствием в неё сыграл, блин. У меня, Сонька, первый. Там ещё ящик был? Ой, oh, да да? Что два бонусных уровня? Я уже играю. А, их, по-моему, вообще три есть еще этот. Neoporta, блин. давай поговорим говорим вместе. бонус. А, блин! Там жидкки не было, я думаю. Надеюсь. Ага. Так, спокойно. А, ты как все замечательно. Просто хирургически прям все сделал. Так, теперь нафиг это все взрываем Проходим сюда. До свидания. Почему ящик сейчас с чекпоинтом не сломался? Так. Так. ха <с>... <с... с>... Хорош. Аж с... люди в сторону разлетелись, <с>... испугался. Так, Крэш Бэш, Крэш Бэш, так, подожди. Там, блин, получается, она в таком соревновательном режиме. Причем эта игра, ее можно было проходить с тобой, ну, либо в соло, ты один против троих противников, получается, в разных испытаниях. Тебе нужно было там зарабатывать... Да, подожди, я не хочу. Не ну, ладно. Тебе нужно было проходить... Подожди, вы что, падаете? Проселка. Нужно было проходить испытания, там всякие, знаешь, типа аэрохоккея, а, драчки там ящиками в друг друга кидаться у тебя определенное количество жизней. Короче, прям вообще прям на льду надо было скидывать друг к другу. Ой, до сих пор это помню, это было так классно в то время. Вообще, я бы и сейчас переиграл. А я уже говорил, да, кстати? Дежавью появилось Но Сонька 1 у меня есть, но надо будет, если вдруг ты захочешь, кстати, жизнь куда-то забрать надо. Если хочешь, можем даже на канале ее пройти. Только надо будет разобраться со всеми этими делами, как-то все записать на видео, грамотно, красиво, чтобы это все было, вот, если есть идейки, как записать сегодня первое, ты пиши, я так-то погряжу, посмотрю, покумекаю, И вдруг, а, ты знаешь, какой-то просто супер простой способ, чтобы себе мозги не канифолить, а сразу вот так это все, сделать. хоп, сел, записал, ага, так, отлично, еще один бонусный уровень А вот эти, по-моему, потяжелее уровни Тут с ящиками, с динамитом, со всякой шляпой Да-да-да-да-да-да-да, как я и говорил До да, свидания <связываем> Хорошо, что на этих бонусных уровнях эти э -э жизни не тратятся. А мы его пройдем, что тут, господи Погнали Всего 17 ящиков, надо просто по красоте Да блин, ну надо надо просто, просто ты, когда на ящик падаешь, нужно прошимать крестик чтобы отпрыгнуть и еще выше. Отпрыгнуть. Так, значит, что я говорю? Crash крэш крэшбэш. Если не играл. Зря. А я могу запрыгнуть туда наверх. Блин, ну я сейчас затупил чуть-чуть. Я просто думал, может было надо на, на этот. На металлический ящик вверху запрыгнуть и все то И все мозги и не компасировать. Ха, нет, он не запрыгивает на него. Да все, давай, хорош. Видишь насколько тяжелее уровень? Я уж проиграл миллион раз. Все бы жизни потратились, и тратились. Я вот не помню, испокон веков, по-моему, бонусные уровни были всегда сложные. Ааа, это ты хорош. Сорян. <с filters> Надо было просто прощемать, ну фиг на эти ящики, они бы взорвались, Почему, ну, господи ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно. Ну вот это мы уже проходим на ура просто с первого раза. Оп, оп. Тут, блин, движись к что я, как я могу их не забрать? Оп, оп, оп. Оп! Хорош! Куда? На тапок давай. Все, красава. Ой-ой-ой, всего -ой -ой. яблочко подобрал, да что такое-то? Что так мало? Ну, блин, сколько? 5 жизек? 6 жизек? Сколько жизек? Подожди, как встрях? Вот так. 33. <связать> Хороший, блин, у меня жизек просто мило. Ну вот на мост все эти жизни потратится. На уровень с мостом. Это просто. Я этот уровень ненавидел просто всеми фибрами души. Я, я его. Я, блин, крэша забросил на 2 дня, чтобы этот уровень не проходил. Да сломай уже. представляешь, насколько этот уровень ненавистный был. А потом, когда я его спидрунил, это просто Это все, это капец А, про спидрун, то тут же есть спидруны, я же говорил а, Получается Ты должен За определенное время пробежать Ну, блин, это Ой, водички хлебнул Во многих играх такое Что надо за определенное время пробежать Что-то сделать Опачки Погнали В атаку, пумба Я твой Тимон вот. Тут, кстати, ящики надо все собрать, порыбать. Кстати, здесь, кстати, уровни на спидрун самые легкие, потому что, по сути, ну, скорость, как бы кабана от тебя сильно не зависит. Есть, тут, э... Ну, кстати, Да я забыл, я хотел тебя снести, нафиг! Логично же, что его снести нельзя, че я делаю, да? Уйди, дурачок. Да ну хорош! Ну ты чё На шипы меня насадил. М -м -м Малазийский извращу, а? Сюда. Ага Кстати, по сути, в этот уровень, чтобы пройти, просто надо выучить. Да я прыгнул, да ты хорош, я ж нажал крестик. Ты ч? Издеваешься надо мной? Сюда. Ну это все фигня. Это... В этой части на пумбе легче бегать, чем там в каком.. Хрупом... Во второй части, по-моему, на этом, на Мишке, на ми... Мишка, Мишка, на Мишке надо бегать. Это ж Мишка? Ну, по-моему, это Мишка. Остаемся на месте, а тут уходим. А -а мишка, значит, там. Воу-воу-воу, -во, хорош, хорош, не пропустил ничего сюда. Я уже вижу, вижу, вот этот прыжок. Хорошо, реакция просто от Бога. Тут не надо. Пробегаем. пробегаем. Ой-ой-ой, хорошо. Ой, как все. Ай-яй-яй-яй-яй, ай, ай, ай, ай. ты хотел подставить. меня, смотри, какой нехороший. А? 16%. За что ключ дают? Ты скажи мне, пожалуйста. За что дают ключ? Блин. Зачем ключ нужен? Ты помнишь? Я вообще не помню нафига. Я же тебе сказал, мы за серию пройдем, этот, как он. Это, кстати, по-моему, очень долгий уровень. Я же сказал, за серию пройдем с тобой все. Да, это долгий уровень. Пройдем его, значит, и с тобой остановимся. Ну давай, хорош, быстрей. А, не туда. А, не-не-нет. Чуть было не было. Все-все-все, идем-идем-идем-идем. Просто напролом. Все сносим, спидрунем, спидрунем, спидрунем, спидрунем. о о о спидрун. Пофиг, спидрун. <связать> <связать> Ладно, не страшно. Это бы в жизни, блин, Да А да куда ты, да, спидрун в копьем башкой короче, знаешь, как надо было делать спидрун? Ты вот так типа прыгаешь, сюда пару вот так вот, блин, это вот, не получается. Тут надо тренироваться. Ой, блин. Да. <связать> я часто на такая фигня была, когда я коров проходил, я помню. Проходил у нас пидру, блин, это вообще, это просто было, это, это было, это было сложно, это было, это было просто, это, это был кошмар. Да, на, да, хорош! ты не делаешь? Ой, ой, ой, хорошо, как. Ой, -ой, ой, тихо, не, не торопись, не торопись, спокойно. Мы сейчас не с Педрунем? нет, ну вспоминаем, что, как. Кстати, прохожу я ее в разы лучше, чем первые разы, и быстрее просто в раз в миллион, наверное. Оп. Так, подожди, мужчина, мне нужна. Все, мне, мне от вас больше ничего не нужно, вы свободны. На оставшийся день можете быть свободны. Оп, оп, оп, оп. Так, врагов что-то пихают просто миллион подряд. Так, нормально. Че, а ты? Эй, блядь. блин, не смотри. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Чуть дела не было. Тихо-тихо-тихо. Ой-ой-ой. Успею! Но я же успел убежать, да? Да блин, почему я не допрыгнул там пару сантиметров каких-то? Это че за бред Давай. Офиг просто на мужика пробежал я тебя что толкнул блин опа опа очки нет думал успею а потом понял что не успею а это вот так ой блин так можно что-то так делать ой, я ум... С ума давай быстрее а? спасибо домой кинг-конг отправляйся кинг-конг Кинг начало это был кинг-конг начало я его отправил в джунгли только что Набирается сил, потом вернется, будет не мстить. Будет какая там, 80 часть Кинг-Конга. Да. Все что ли? <laughs> да ты че! <laughs> да ты зачем так сделал? Ты дурачок, что ли? яй яй ну ты, ты нехорошо поступил сейчас, прям вообще нехорошо. Ты зачем такое сделал? Н не красиво Не, не надо такое делать. До свидания. Я пошел. А жизни там -то только прибавляется, да? Мы идем в плюс, это знаешь, как это как это как, э, господи, как пассивный доход уже получается. Мы, мы с тобой тратим меньше, чем вот, зар... что че, я че говорю? Мы с тобой тратим меньше, чем получаем. А ну что да, правильно. О, подожди, там есть маска. Ой-ой-ой, я попал еще даже. Представляешь? Да ну хорош! Не достану теперь! Ой. <плеск Di -Gan> Ты хорош, секреточка. Да? Ну <связь> секреточка? <связь> да. <связь> Прикались! Тут секреточка! Я про нее вообще забыл. А я про нее вообще знал? Наверное, знал. Можете нет? Я не знаю. Наверное, я про нее знал. Ой-ой-ой. Чуть, чуть не пригорело. Ой, еще Кинг-Конг. Так. Да заебать! Это нечестно было. Если ты не знаешь, что такое нечестно, то это только что было нечестно. Нет! Быстрее, быстрее. Кстати, уровень, по-моему, уже так или нет? Подожди, там по-моему еще выше подняться Нет, это значит не тот уровень Там есть еще уровень Этот не такой сложный Там есть еще один Блять Надо... А как? Подожди, тут надо успеть Нифига себе, ты что прикалываешься? А как я успею? Можно, да? Спасибо А как я там успею? Не, ну это подстава Это что было-то сейчас? Я прошелся сейчас поэтому по шипастому бревну и у меня. И что происходит? И чё, игра? Успею. Оп. Что происходит? Я перестал куда-либо долетать, я вообще ничего не успею. Опа. Опа. Ой-ой-ой, сейчас меня еще чуть не сожрали. Так, подожди. Надо сейчас все по красоте будет делать вот там. сейчас, сейчас все будет. Подожди. нет, это не здесь. Подожди. ладно, ладно, ладно, ждем, ждем, ждем, ждем. Оп, оп. Погнали. Оп, оп. Да ну! Нет! Как там пройти? Ты чё блин? Ты что делаешь? Подожди, это, это как? А как я должен там успеть? Да? там просто нереально. Там онриал просто. Я уже, блин, на ага, спидрум, да. Да ну ну удоб. Как я должен там успеть? Ты скажи, пожалуйста Ты Скажи, я сделаю Как я должен там успеть проскочить просто? Нет Да ну, да, да хорош Надо было раньше прыгать Я просто, знаешь, передумал в полете Нет чтобы с тобой не пройдем сегодня этот уровень? Или что? Надо было срез делать вот здесь, на, на, на, на вон той, блин, фигня. Не-не-не-не-не. Так, спокойно. Какой второй босс, ты помнишь? Я не помню. А, по-моему, вспомнил. Ладно, спалерить тебе не буду, вдруг ты первый раз смотришь. Что маловероятно, конечно. Не, а вдруг ты знаешь... Но нет, блин, я опять заговорился, заболтался Ой, спасибо, кстати, да, ты же когда много раз про йо, тебе дают маску А, ну тогда мы сейчас пройдем с тобой Тогда мы с тобой пройдем сейчас Мы с тобой пройдем Или нет? Ха-ха-ха, блин Ай-яй-яй-яй-яй я просто пока, ну, до этого момента бегу, особо ничего сложного нет, просто успевай, да, успевай. А там, блин, надо прям максимум, знаешь, сосредоточенности вот. Вот сейчас. Оп, оп. Да ну, да как это ты что? Да. Как там проскочить, ты прикалываешься, что ли, там нереально же проскочить там... Да ну, блин. Что я делаю? Почему я жизни трачу? Я трогал, говорил, ту -ту -ту только говорил... Я только-только говорил про пассивный доход. Что мы зарабатываем жизнь больше, чем тратим. А тут... Что происходит? Давай, подожди, ты все делаешь! Ну все, мы там не пройдем, все, паникую, паника, паника, знаешь, как в жизни начинается, вроде ничего такого не произошло, а все, паниковать начинаешь, я не знаю, проблемы начинаешь сразу придумывать на ходу какие-то, не надо так делать, все надо спокойно, вот так, оп, оп, оп, Ай. да, да, да, блин, ну там надо с маской доходить, потому что я не знаю, а как я спидрунил, вообще, такой бред? Вот, Вот видишь, пошли, да ну куда ты, а? Пошли проблемы, проблемы начались Начались проблемы Это плохо Проблем не должно быть Ты чё, блин? Как это все сделать? Можешь сразу туда перелетать как-то? Ну вот я почти сделал Почти получилось Ладно мы сейчас должно все надо жизнь удержать на тридцатке вот не меньше тридцатки чтобы было у кого ты что у меня да все все так забудем это все были пробные попытки это были пробные попытки сейчас вот с первого раза я сейчас собрался я я собрался с мыслями так спокойно. не паникуем все спокойно все я сосредоточен я сама сосредоточен. Значит, я хотел золотую маску Знаешь почему? Потому что, блин С беспонтовой деревянной маской ходить никто не хочет А вот с золо золотистой Магической маской, это же, блин, огонь Вот, вот вот, Я, я так и хотел все, все, все, так, все так и было задумано oh Куда весь скил делся? Я же прям скиловый скилловый пацан. 28 жизней! Вс, нельзя терять больше Нельзя, нельзя, нельзя. Вс. Все, вс, вс, вс, вс, тихо, тихо, тихо. Чекпоинт? Откуда здесь чекпоинт? Игра, ты мне поблажки даешь? Решил, да ты заед, да? <смех> На тебе чекпоинт. <смех> <смех> ладно, ладно, я возьму, так и быть. Мне вообще не был нужен, но... Так и быть. Так и быть, играя. Я согласен. <смех> ну, блин, это, это бред. Это бред, это бред, дядь. Как я должен был играть? Это Я тебе показываю Мастер Ой-ой-ой, все. Все вернули. Все в плюс ушли опять. Плюс 30 жизней. Это наш с тобой этот. Ого. Ты, ты, ты, ты, ты. Ой. А, блин, ящик этот не заметил сначала. Ну да! Ура! Как я себе ноги не сломала, помню? Это, это все кроссовки. Это какие-то супер классные, высококачественные кроссовки. Которые, знаешь, там заходишь, стоит в магазине там просто. Просто 20 тысяч рублей. Ага. А потом уйдешь по китайскому рынку. И точно такие же, точно такие же китайцы на них эти еще клеят. Вот эти марки. Адидас, абибас. Тихо, ты что? Да ну хорош, ну что такое-то? Здесь хотя бы ноги сломать нельзя, смысл умереть. Так. Клеят значит идёшь по китайскому рынку Сидят они значит там вот у себя Там в этих своих кондейках Да ну хорош блин башку ударь в деревяшку И запрыгни уже а, Сидят в своих кондейках значит Они там и клеят вот эти все Адидасы что там у нас еще? Какие у нас ещё марки эти, кроме Адидасов <laughs> Такие пумы не пумы Что там у нас еще есть Ну ты понял короче вот эти все Тихонько Сто -сто... Да ну хватит этот уровень, что, я уже его сколько, 20 минут прохожу Хотели быстро пройти, не получилось Ну все, все, все, сейчас прохожу Сейчас все, этот уровень просто, я не знаю, зачем его придумал? Я его не хочу больше проходить никогда в жизни Не надо, нет! Сука Так так, так, так, так, так. Я прыгнул, она начала переворачиваться. Он в нее уперся и вниз упал. У него траектория полета поменялась, блин. Ты что делаешь? Зачем этот уровень? Знаешь, все прошлые уровни, знаешь, были созданы. Ну на, ну, на, поиграй, расслабься, привыкни к прыжочкам, да, а потом, знаешь, нафиг! Страдай, тварь, мразь, паскуда, сволочь, что придумал этот уровень, а? В оригинале он тоже был, да? По-любому был. По-любому все Тут же просто улучшили графику, да? Я же ничего не путаю. Это же ремастер, а не ремейт. Да блин, я рано, очень рано. Вс. Вс, вот ты ч сло. ящик с Да Блин а. Нафиг не сдавался этот ящик с а? А вдруг... Блин, нет, надо взять. Что? Вот. все, Отлично. Ну, значит, нафиг сдался ящик с жильщиками. что, с ума сошел? Ай-ай-ай. Ну, сорян. Ну, что, да ты башкой уже не один раз ударился. Тебе разница? Одним ящиком больше, другим меньше. Ой. Так, отлично. Мы переходим на следующий остров. Но мы тут с тобой потусим уже в следующий раз. А на этом сейчас закончим. Так что подписывайся на канал, ставь лайки, оставляй свой горячий комментарий. И мы с тобой увидимся уже в следующих видео. Пока-пока.